Торопилась куда-то жить А потом раз, и у меня этого ничего нет Себя теряю, то есть у меня пропала память какая-то о себе Все друзья мои, когда отпали, потерялись Приехали ко мне в больницу с приказом об увольнении то есть, ну, Ты же все понимаешь, я говорю, я, конечно, все понимаю Меня зовут Татьяна Цишенко. У меня официальный диагноз F-20 это шизофрения. <музык> ну, это резко очень случилось э на выездном семинаре практическом. Ну, изначально у меня было очень много работы, ну, как бы предыстория, да, и я пыталась носить, найти себе какую-то отдушину, чтобы э, немножко э, с, ну, стресс понизить от работы. И я пошла заниматься йогой, я пошла заниматься там, всякими направлениями, там и цигун были, и э, буддийские медитации, випасана была в том числе, и там еще много-много-много разных увлечений, потому что у меня эта тема очень как-то она такая при, при, притягательная, она такая сладкая на вкус, так кажется, что там прям вот, вот у нас не очень, а вот там вот прям вот солнышко светит, птички поют, и там вот прям э, все, все замечательное. Я пошла учиться в нетрадиционный институт, и там у нас основным предметом была болевая медитация. В общем, и на фоне этих практик у меня начались проблемы с психикой. Были галлюцинации, в голове какие-то разные идеи, которые что вот мне сейчас нужно что-то делать там или допустим там какая-то сверх идея там какая-то у меня там какая-то миссия что-то там еще Но единственное меня спасала критика какая-то внутренняя потому что я понимала что ну как бы я там знаю за собой какие-то определенные моменты и ну, я там не гожусь там, на какую-нибудь Богородицу, да, на какое-нибудь воплощение очередной Марии Де Христос. То есть, и меня это в какой-то момент возвращало в реальность, потому что ну, всякие там возникали идеи, такие бредовые совершенно. Такое ощущение, что я как бы попадаю в какую-то другую реальность вообще. То есть мир становится другим. То есть вот эти когнитивные связи, которые работают в обычной жизни, и какие-то выводы, по поводу мира, взаимоотношений людей, мыслей, окружения. Они меняются, совершенно трансформируются, и становятся какими-то очень угрожающими, и ну, мир становится чужим. Потом были моменты, мне казалось, что в следующую минуту умру, то есть вот ну, как бы просыпаешься и ощущаешь, что это ну, как бы твой... Вообще последний миг, ну, то есть там происходит такая колоссальная переоценка вообще всего на свете, что, ну, просто вот я до и я после, это два как бы немножко разных человека очень. Получилось так, что меня госпитализировали родственники, и они просто думали, что у меня какой-то там я слишком там агрессивная, какой-то у меня там дурной характер, и там, ну, то есть... У меня было вообще такое ощущение, что меня за что-то наказывают, ну, то есть они, они, не потому что, ну, то есть им непонятно было, как себя со мной вести, и, в принципе, до сих пор, ну, остается этот вопрос открытым, но я стараюсь э, э, с мамой больше эту тему обсуждать, поднимать и как-то, наверное, просветительскую работу среди нее вести, потому что, э, ну, как бы, много разной противоречивой информации и много недостоверных источников. И здесь важно понимать каждый конкретный случай. У нас напряженные отношения с братом, и так получалось, что какие-то семейные конфликты, они могли перерасти в какую-то гиперэмоциональность. На этом фоне у меня мог развиться приступ. Ну, то есть, в принципе, это было не единожды, к сожалению. Ну, как есть. И после этого брат вас отвозил или, или вас забирали? Mm, да, забирали. И сколько раз ты Ну, mm, где-то в районе 10 раз это, за, за 5 лет. И mm. меня начали активно лечить. У меня ä, снизилась моя личная сопротивляемость. Она была подавлена таблетками, и я в этот момент поняла, что я очень как быть, себя теряю, то есть у меня пропала память какая-то о себе, да, то есть какие-то вещи вот я знала, допустим, что они там происходили, да, какие-то события в моей жизни, но я их никак не связывала с моим личным опытом. Наверное, это вот один из таких тяжелых моментов болезни, когда теряешь себя вот уже получается какой-то 14-й год я потихоньку возвращаюсь к себе ну, это все очень такими э, медленными шагами но процесс обратим очень хорошо помогает вот, фотографии даже смотреть и вспоминать какие-то события и заново э, переживать этот опыт я пришла к доктору по истечении 10 лет э, когда я уже болела Именно в Павлова меня направил э, психолог, э, с которым я занималась. Я поговорила с э, психиатром из Павлова. Она говорит, что при той динамике, э, которая у тебя есть положительная, то есть она посмотрела на когнитивные способности, и э, она говорит, что не похоже, что это именно тот диагноз, э, который тебе изначально поставили. То есть вообще э, у меня вызывают э, вопросы, когда по такими препаратами делают тестирование и ставят какие-то диагнозы, когда просто препараты сами они очень сильно притупляют. У меня был момент, когда я сопротивлялась, я не признавала диагноз, думала, что это какой-то вообще там просто как-то у меня там помращение какое-то нашло. Я продолжала работать, там занимала какие-то посты, ну, как бы с правом подписи. Но потом, когда диагнозы учащались... И был, кстати, момент вот по поводу стигматизации. и Я занимала должность главного бухгалтера в одной компании. Достаточно серьезно. И когда я попала в больницу, они узнали об этом и просто приехали ко мне в больницу с приказом об увольнении. То есть, ну, ты же все понимаешь. Я говорю, я, конечно, все понимаю. Но просто, когда, я не знаю, ну, как, человеком потирали ногу, ты же не можешь изображать, что у тебя есть нога, да? То есть, у нас вот то же самое. Я почему-то постоянно Вспоминаю вот этот пример, ну то есть вот я себя ощущаю, да, вот в какой-то момент, что я как человек без ноги. И опять же, очень много сил уходит на то, чтобы скрывать э, эти нюансы и как-то подстраиваться под какие-то общепринятые нормы и под какие-то стрессовые ситуации, которые я ну, вообще просто не могу выносить. Был период, когда у меня была такая полная изоляция, то есть я была доставлена сама себе, у меня все друзья мои как-то отпали, потерялись э, в связи с состоянием, и мне было очень одиноко, и как-то, опять же, у меня до этого была очень такая бурная, активная жизнь, у меня было много работы, много каких-то увлечений, я постоянно куда-то, где-то была чем-то занята, торопилась куда-то жить, а потом раз, у меня этого ничего нет, и как бы для меня это было шоком, вот такая вот резкая как бы смена. И вот действительно, тем людям, которые в этот момент просто там, я не знаю, выдергивали куда-то там пойти прогуляться или куда-то а, зайти чай попить. Ну, такие, казалось бы, простые вещи, но для меня это было очень важно, потому что а, связь с людьми в этот момент Дает большое, ну, опять же, наполнение и поддержку, и ресурс, чтобы верить в жизнь, что может что-то измениться, и... но будет новый день, будет а... новый рассвет, и может быть что-то изменится в лучшую сторону. это наверное самый основной фактор который э, необходим э, людям таким как я потому что когда ты беспомощен ну и не можешь никак э, дать себе рады да то в этот э, момент э, необходим человек который э, возьмет эту функцию на себя и в какой-то момент просто подаст руку и будет рядом ну то есть это не значит что э, становиться бременем для кого-то и постоянно висеть у кого-то на шее я говорю о, о тех моментах критических когда не владею собой да и когда это просто необходимость единственный совет который мне понравился в больнице Павлова, который мне дал э, психиатр, о том, что нужно, ну, как бы, такое сленговое немножко слово «выкупать начало», да? То есть нам э, нужно вот э, знать вот эти границы, когда начинаются какие-то не совсем э, хорошие проявления, и в этот момент просто не усугублять э, положение, то есть э, ну, как бы, насколько я вижу задачу и в чем я вижу поддержку близких, чтобы они понимали мое состояние и в какие-то моменты просто не усугубляли. Мы сейчас находимся с прекрасным видом на сердце города Лавры. Для меня это памятное место, потому что благодаря приходу в церковь, ну, я так считаю, что это дало мне ресурс, восстановиться и жить дальше. Я зашла в церковь, и э, в тот момент я почувствовала, что мне здесь хорошо. Ну вот просто на физическом уровне, что вот это вот, э, вот, это вот ощущение, что меня преследует смерть, э, оно меня покидало там. и ну, Я просто приходила и часами сидела в храме, и мне становилось легче. У меня сейчас такой этап принятия вообще всего, что со мной произошло за это время. Понять, простить, принять, да. То есть есть такая формула. То есть я сейчас на такой стадии. И ну, я бы хотела в идеале, да, то есть чтобы у меня была творческая профессия, ну и чтобы в семье была приятная, уютная атмосфера, как-то жизнь приносила удовольствие, а не, не как бы не фрустрировать, не грустить чтобы была возможность реализовывать и вкладывать куда-то свои какие-то чаяния, какие-то надежды, ну, то есть не, не быть выброшенной за бар. Это квартира, которая принадлежит моему мужу, в которой я живу последние 7 лет. И очень много здесь сделано и моими руками, или воплощены мои идеи с помощью других людей. Ну, допустим, вот эту стенку рабочую, это... это сами вот эти ручки все это сделали. Я тоже, в общем, увидела где-то идею, мне она очень понравилась, и я решила воплотить ее здесь. То есть у меня здесь как бы такое рабочее пространство и мой полигон для каких-то творческих воплощений. А, а в принципе, ну как бы первая, наверное, творческая работа, с чего все началось, это я когда-то разрисовала какую-то бутылочку, что-то там такое, и вот у меня вот как-то зацепка пошла за эти всякие там разрисовки, декупаж бутылок, вот это вот тоже это мои работы, которые сверху стоят. Это тоже у меня была одна знакомая, у нее папа скульптор и у нее очень такие прикольные всякие разные скульптуры на даче и она дома тоже делала всякие такие полуобъемы, рельефы и как бы я так подумала, если она смогла, почему я не смогу и вот просто как бы так вот взяла и повторила. Здесь тоже с помощью э, моего знакомого художника. Он мне помогал в каких-то таких моментах, где я еще не дотягиваю. И мы вместе сделали вот это панно, э, разрисовали стену. И, в общем, как-то вот так получилось. Вот э, тут даже такой слоган есть. If you can dream it, you can do it. Это, в принципе, вот э, э, с песней по жизни я так и иду. Можно пройти на балкон, там тоже есть классная зона для отдыха. Там мы придумали такую интересную идею с подсветкой. Ну, я, наверное, только в самом начале пути, потому что ну, как бы я еще не умею этим зарабатывать деньги. То есть это ну, как бы благодаря там, помощи родственников я имею возможность воплощать какие-то свои идеи, потому что ну, как бы пенсия у нас очень маленькое. Творчество это вообще, ну, как бы мой воздух, и без этого, ну, просто я вот, как говорят, в любой непонятной ситуации твори. Вот это вот как раз про меня. То есть, если у меня что-то происходит такое, или мне плохо, или мне хорошо, мне обязательно нужно что-то или вышивать, или там что-то лепить, или что-то что делать, потому что, ну, как бы я через это как-то могу свое внутреннее состояние трансформировать и выразить. Это комната, где мной, значит, была восстановлена эта старая стенка, сделаны витражи, которые вот впереди меня находятся. А здесь те работы, которые. Это одна из первых работ. Еще с художницей мы это тоже делали. Она мне помогала как-то, когда я совсем еще ну, совсем не, не ну, плохо умела там рисовать. Это батик, тоже я ходила когда-то на курс батика, и это одна из тоже моих работ. Некоторые работы по батику ну, находятся у мамы, поэтому как бы их не так много здесь представлено. Это работа бисером. Вот и последнее мое увлечение. Я, кстати, долго почему-то собиралась, наверное, лет пять мне так хотелось вышивать бисером но мне казалось, это так трудно. Вообще, просто это же нужно найти, пойти на какие-то курсы, чтобы тебе там научили. А потом в какой-то момент я психанула, пошла, просто купила канву, бисер, нитки, иголки, я села и начала вышивать. И просто как начала, так меня просто остановить невозможно теперь. Здесь это э, мои... Одни из первых работ, когда, ну, то есть, когда начиналась история моей болезни, в общем, мне захотелось, опять же, рисовать, прям очень неудержимо. И, знаешь, были вот такие работы. Ну, это такие вот всякие работы. Такие. Такие. Такие. А насчет этой работы а, мой духовный отец когда-то сказал а, фразу, по-моему, Силаны Афонский когда-то произнес, что «держи ум свой в аде и не отчаивайся». А, а может, сейчас к стихам? Может, понадеть чуть-чуть? Я умерла уже давно. Все только сон, воспоминания о прошедшей жизни. Воспоминания изменить? Нельзя или невозможно? Кто даст ответ, совет от слова «совесть»? Совесть? Какое искупление совесть примет? Ждет, жмет. А надо ли кому? Ему? Адам, ты где? Звук, шорох? Нет молчания. Ад или рай? Достоин рая кто? Ой, не мечите а бисер. Давно уже разыграна накрапленная колода. Свист. Давно. Все было, есть и будет. Одновременно и смешно, и грустно, и смешно. Не правда ли смешно? Смешно. Или заплачьте в крик, или залейте смехом, но живите за правду цирк. Цирк вместо правды. Оправдание – это не для вас. Судить ведь проще, чем в себя смотреть и цепенеть от ужаса и боли. Каждую секунду, все времена – это ли не ад? А, диапазон, <свят> извините. Да? А то, может, ну, все, ж, ну, это же не все так позитивно, а то и так все вроде у нас тут все так клево, знаете. И на самом-то деле, блин, ну, это же чем-то оплачено.